Справедливая Россия продолжает сотрудничество с всероссийским обществом глухих. Ранее Сергей Миронов уже проводил видеоконференцию с активистами, защищающими права инвалидов по зрению и людей с нарушением слуха. Сегодня политик встретился онлайн с представителями ВОК и его президентом Станиславом Ивановым. Мы вышли с инициативой, что хотя бы обращение или как вот вчера была пресс-конференция президента. У нас, ну, по разным оценкам, несколько миллионов человек в стране либо совсем не слышат, либо по крайней мере они не могут воспринимать вот такую обычную обычный звук телевизора там из радио. И, конечно, для них сделать сурдоперевод это было бы правильно. Сурдопереводом также необходимо сопровождать все новостные блоки. Надеемся, что этот это, это, это вступит э, в силу, и мы получим возможность э, обращения первых китайских государств, да, не только президентом, но и, наверное, дальше правительства, да, это только министров, э, министерства теоретической ситуации э, или других ведом, э, которые в э, ну, период пандемии показали э, доказательства. Еще одна больная тема. До сих пор не реализовано поручение Минсвязи о создании региональных диспетчерских служб видеотелефонной связи для передачи сообщений МЧС инвалидам по слуху. Парламентарий заверил, что подключится к решению этого вопроса. Он также выразил намерение продолжать решать проблемы глухих и слабослышащих граждан страны.